Фалес Милецкий жил примерно в 600 году до нашей эры. Он широко известен как первый греческий философ, так как он был первым, кто стал объяснять наблюдаемые природные явления исключительно естественными причинами. Наиболее важное наблюдение из тех, что он сделал, это то, что у некоторых камней, таких как янтарь, после того, как их потереть омех, появляется странное свойство. Кажется, что янтарь испускает невидимое воздействие, которое притягивает небольшие нити. Он предположил, что янтарь начинает обладать магнетизмом, силой, которую он наблюдал, когда занимался железняком, который является природным магнитом. Многие после него замечали, что прикосновение и натирание меха кажется создает некоторый дисбаланс. Нечто забирается из меха и передается в другие объекты. Это приводило не только к небольшой притягивающей или отталкивающей силе, но и к возможным ударам. После того, как случается разряд, сила исчезает, то есть удар является некоторой формой разряда, который устраняет дисбаланс, созданный натиранием. На протяжении всей истории нас также восхищала молния. Самое необузданное проявление природной мощи и разрушительности. Во многих культурах считалось, что это проявление божественной силы, недосягаемой для человека. По этой причине она была подвластна лишь богам. До 17 века наше описание молнии изменялось от невидимого, непостижимого и неощутимого чего-то до строек сиропа, которые растягиваются и стягиваются обратно. Бенджамин Франклин в 1752 году попытался доказать, что есть связь между молнией и этими небольшими ударами, появляющимися после натирания. В лихом и опасном эксперименте вместе со своим сыном он направил воздушного змея на грозу, а внизу на мокрой нитке был привязан железный ключ. Через некоторое время он дотронулся кулаком до ключа и почувствовал последовательность небольших ударов. Точно таких же, что появляются после натирания обмех. Это показывало, что в самом деле молния была тем же самым, что и эти хорошо знакомые удары, но в намного больших масштабах. С этого времени люди стали делить материалы на две категории. В одну помещались объекты, которые могут передавать или принимать разряды, например, золото и медь, которые мы называем проводниками. Довольно занимательно, что эти же материалы обычно хорошо передают тепло. В другой находятся объекты, которые не принимают такие разряды. Например, резина. Их называют диэлектриками. Такие материалы, кажется, также изолируют передачу тепла. Тогда же начались попытки измерить эту силу, с которой столкнулся еще фалес. Один из способов – это подвесить на нитке кусочек пористого растения, называемого бузиновым шариком. После чего натираем диэлектрик мех и помещаем его рядом с шариком. Он начнет притягиваться и отклоняться. Если добавить другие объекты, можно заметить, что отклонение увеличивается из-за возросшей притягивающей силы. Также можно заметить, что форма диэлектриков имеет значение. Большие и тонкие диэлектрики, кажется, проявляют намного большую силу. Поразительным образом было обнаружено, что проводники, такие как медный провод, передают этот притягивающий эффект на расстоянии. Чтобы показать это, можно протянуть длинный провод между бузиновым шариком и заряженным диэлектриком. Если поднести объект к проводу, он начинает притягиваться через провод и мгновенно отклоняет шарик. Прикоснувшись к проводу пальцем после этого, можно получить разряд, остановить притягивание, и шарик будет отпущен. Тотчас же, же люди стали допускать, что за этим возможно будущее оптических телеграфов. В 1774 году французский изобретатель Жорж Луи Лисаж был одним из первых, кто решил проверить эту идею. Он отправлял сообщение через массив из 26 проводов. Каждый провод представлял собой букву алфавита. Подача разряда с одной стороны вызывала движение бузинового шарика с другой. Проблема этого телеграфа заключалась в том, что он был проложен лишь между двумя комнатами в его доме. Сила отклонения была велика, поэтому с ней было сложно работать. Хотя в то время люди исследовали возможности для генерации больших разрядов, чтобы увеличить эту силу. Одно улучшение изложил Александра Вольта год спустя. Это был легкий способ генерации разрядов, когда они требуются. Он основан на идее, что заряженный диэлектрик может вызывать или передавать разряд на находящуюся рядом проводящую пластину. Нужно только приблизить металлическую пластину к диэлектрику, который передаст заряд на пластину. В итоге получится дисбаланс или электрическое напряжение на металлической пластине. После чего можно поднести палец к пластине и получить разряд. Потом пластина убирается с помощью ручки из диэлектрика, а полученный заряд удерживается в пластине. После этого пластину можно разряжать по желанию простым прикосновением любого проводника, пальцем, к примеру. Удивительным образом этот процесс можно повторять много раз без перезарядки пластины из диэлектрики. Мы можем генерировать много небольших разрядов, когда пожелаем. В то же время Бенджамин Франклин был увлечен поиском способа удерживать или хранить эти разряды. Тогда он все еще полагал, что электричество было чем-то вроде невидимой жидкости, поскольку он знал о перемещениях воды. Поэтому он предположил, что вода внутри диэлектрика может хранить электричество. Он сделал то, что сейчас называется Лейденской банкой. Это стеклянная банка с водой и металлической пробкой сверху. Франклин также обернул ее проводящим металлом. Когда он подносил заряженный проводник к пробке, происходил разряд, который удерживался в банке. И что более важно, банку можно было заряжать несколько раз. Каждый разряд увеличивает разделение зарядов или электрическое напряжение внутри банки. Хорошая аналогия – это представить банку как шарик, а каждый разряд – как короткий впрыск воды. После сотен повторений напряжение становится огромным. И для выпуска заряда нужно просто дотонуться внешним проводником до пробки. Произойдет сильный разряд. Франклин со временем улучшил модель, осознав, что заряд хранился не в воде, а в стекле. Вода была только проводником от пробки к банке. Сегодня мы назвали бы Лейдинскую банку конденсатором или устройством накопления заряда. Объединив в цепь много таких банок, он знал, что можно увеличить емкость еще больше и получить смертельные разряды электрического тока. Спустя годы люди сосредоточились на более эффективных способах получения заряда, используя машины трения, которые после этого хранятся в конденсаторах и разряжается впечатляющими вспышками рукотворных молний. В течение следующих 50 лет люди пытались создать системы для отправки заряда на все большее расстояние, используя более длинные провода и более мощные разряды. Однако отправка электростатических разрядов как способ связи оказалась нелепой, архаичной и не привносящей никаких улучшений по сравнению с существовавшими оптическими телеграфами того дня. Этот способ оставался незамеченным и правительством, и промышленностью. Хотя прилив не остановить, и электрическая революция была не за горами.